Движемся по Ярославскому шоссе в сторону метро ВДН. года. Я приехала в Москву и идем гулять на ВДНХ. Вот так выглядит здесь метрополитен ВДНХ. Идем в направление выставки. Все чисто, все красиво, зелено. Лето, но в этом году тоже специфическое лето, июль месяц. 19 число, а прохладно. Впереди вот так выглядит останкинская башня. А это мы стоим напротив музея космонавтики. Скверики много отдыхает людей. Мы идем вперед. Уже перед нами, впереди виднеется центральный вход. Много уже гуляющих, отдыхающих. Хочу вам показать. Смотрите, как защищают деревья. Надо же так, а. Впервые вижу приствольный круг. Так корой засыпан. И ствол еще дерево закрыт. Рельсовая дорога впереди. Сегодня я на ВДНК. Так сегодня выглядит. Приближаемся к входу, будем проходить мимо этой арки. Огромно впечатляет, конечно. И перед нами открывается такой вид. вошли на территорию вот перед нами впереди большой большой павильон после реставрации все так сохранено идеально и прошли работы так зелено Такое зеленение, столько много цветов. Музыка. Такие пломби. Все ухожено. Такой аромат стоит. Не передать просто словами. Вот это центральный павильон, вся символика Советского Союза и Союз Советских Социалистических Республик на входе написано. Сколько здесь колонн? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Движемся по территории Уже почти подошли К центральному этому поведену Здесь такой большой памятник Ленину Куда пойдем? Повернем направо Перейдем на другую линию <звы> <звы> куда ли он пойдем? сейчас работает выставок открыты музеи с программами все можно познакомиться или на сайте или вот на таких стендах